Привет! В этом ролике я постараюсь кратко и понятно рассказать о том, что будет происходить с мужчиной во время игнора и как это будет проявляться. Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью, говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. Многие женщины начинают бояться некоторых реакций и действий мужчины когда они перестают давать ему то, что нужно. Тот уровень общения, который он пытается сохранить с вами для своего спокойствия. И когда он начинает проявлять недовольство или агрессию, пугаются, думая, что что-то пошло не так. На самом же деле мы недооцениваем положительное значение отрицательных эмоций. И то, что мужчина злится и раздражается, это хороший сигнал. Как правило... Конфликт в отношениях или расставании затевает партнер, имеющий более высокую значимость по отношению ко второму. Поэтому первое время, когда вы перестанете мужчине писать или звонить, он воспримет это как вашу очередную манипуляцию в попытках его вернуть, проявляя при этом самоуверенность в стиле «А, наверное, потерпит немного, поймет, что это не работает и снова проявится». А в том случае, если при этом вы еще и долгое время преследовали его, упрашивая, унижаясь, угрожая, то почувствуют еще и облегчение, что наконец-то вы от него отстали и какое-то время будет наслаждаться этим спокойствием. Для вас же это будет выглядеть словно ему безразлично, что вы ему не пишете, поэтому эта стадия и называется безразличием. Длительность этой стадии зависит от многих факторов и может длиться от нескольких часов до нескольких недель. И зависит она в большей степени от того, как много было вас в его жизни до начала игнора. Чем больше и интенсивнее вы его преследовали, тем дольше он будет радоваться тому, что вы освободили его от такой психологической нагрузки. Либо, чем манипулятивнее вы вели себя с ним до этого, тем больше будет убежден в том, что сейчас вы делаете то же самое, и его задача – просто не вестись на эту манипуляцию и будет держаться до последнего. Но это вовсе не означает, что ничего не происходит. Нужно понимать, что манипулятивная природа игнора заключена в двойственности влияния и его скрытости. Наряду с открыто посылаемым сообщением о прекращении коммуникации – также посылается закодированный сигнал с целью возбудить у другого человека желания, намерения и установки, не совпадающие с его актуально существующими. Скрытое воздействие опирается на неявное знание, которым обладает мужчина, на его способность создавать в своем сознании образы, влияющие на его чувства, мысли и поведение и для того, чтобы не мешать создавать ему свои образы, и следует исчезнуть из его поля зрения. Чем меньше информации и определенности, тем больше фантазий и страхов возникает у него, которые и начинают оказывать влияние на его подсознание. Итак, первая стадия безразличия. По истечению времени негативные эмоции, связанные с вашим преследованием, затихают. Либо мужчина уже начинает сомневаться в том, что это манипуляция с вашей стороны и начинает предполагать, что вы действительно успокоились и не горите желанием вернуть его обратно. И тут на смену безразличия приходит удивление. Мужчина начинает испытывать легкую нехватку общения с вами и у него возникают мысли в стиле «Я что-то не понял, почему это она больше за мной не бегает и не пытается вернуть». И для того, чтобы удовлетворить эту потребность, он начинает совершать определенные действия. По закону коммуникации между людьми, после прекращения общения по каким-либо причинам, чтобы снова начать диалог через определенное время, человеку нужно каким-то образом его завязать, используя вступительное слово. Но человек по своей натуре существо осторожное и хитрое, особенно бывшее. Чтобы вот так просто сдаться без боя. Ведь для многих сделать шаг первым после ссоры или расставания равносильно поражению. Гордыня не даст ему этого сделать. Человек всегда избегает усложнения, если можно достичь цели более легким или надежным путем. Более того, иногда мужчина и вовсе не знает или не понимает, что уже находится в игноре. И он начинает тыкать вас для того, чтобы проверить, живы вы еще или нет. И для того, чтобы вы не расслаблялись и продолжали находиться в эмоциональной зависимости от него. Чаще всего в наше время это делается с помощью текстовых сообщений. Но бывают еще более трусливые и продуманные бывшие, которые делают это либо через общих друзей, родителей, как бы ненароком оставляя им информацию, которая может быть интересна вам, либо комментируя информацию в ваших соцсетях, ставя лайки, напрямую не вступая во взаимодействие. Намного реже звонят. Если это происходит в виде текстовых сообщений, то все начинается с очень нейтральных фраз, не раскрывающих интереса к вашей жизни, либо вопросы касательно ваших общих дел во время отношений, либо какого-то общего имущества, что-то забрать, что-то отдать и тому подобное. Все это так называемые пинги. Любое проявление бывшего в этот период можно считать пингом. В основе его присутствия лежит мотив, осознаваемый или неосознаваемый его инициатором. Например, удовлетворить любопытство, облегчить чувство вины, доказать или убедиться в собственной правоте. Задача их одна – без особого риска для собственной самооценки, не прикладывая особых усилий, откалибровать, проверить обратную связь или заставить выйти вас из игнора, используя ваши слабости. Будьте внимательны, по пингу невозможно определить истинных намерений бывшего. Более того, они их будут тщательно скрывать. Например, бывает так, что мужчина пишет и говорит, что нам нужно созвониться, чтобы пообщаться и Если женщина ему отвечает и дает согласие, то в итоге никакого звонка не происходит, потому что мужчина уже получил то, что хотел – обратную связь от вас и подтверждение желания с ним общаться. И потребность в разговоре у него отпадает. Таких примеров множество, именно поэтому нельзя в этот период отвечать ему на сообщение поскольку тогда весь период игнора, который был до этого, обнуляется и все начинается заново. В том числе не следует отвечать на поздравления. Итак, вторая стадия удивления. Третья стадия – раздражение. В данном случае под раздражением понимается ситуативная реакция на преграду, помеху или препятствие, возникающее на пути к цели или удовлетворению потребностей. Внешнее проявление раздражения может быть выражено в очередной фазе пингов, цель которых убедиться, что это именно игнор, а не просто абонент занят или забыл телефон дома. И уже вот тут у женщин начинают трястись поджилки, так как тут уже начинается более агрессивное воздействие бывшего, требующего того, чтобы вы ему ответили, и у женщины появляются страхи. Если я ему не отвечу, он же еще больше разозлится и точно никогда ко мне не вернется. Вот это как раз тот самый случай, когда проявление негативных эмоций вашего бывшего должно вас радовать. Потому что человек начинает раздражаться именно тогда, когда ему чего-то не хватает. И раз у него возникает такая реакция на ваш игнор, значит ему нужно ваше общение. И да... Если вы ему это дадите, он успокоится и даже будет доволен, но любить больше за это не станет. А вот если не дадите, то его потребность в этом будет неудовлетворена, удовлетворена и ввиду недоступности это станет еще нужнее. И тогда возникает закономерная реакция, злость и надежда на то, что раз мне не дали при небольшом нажиме, нужно просто надавить посильнее. И тут начинается стадия злости. На ней, в зависимости от самоконтроля и моральных принципов мужчины, агрессия может проявляться в явной или неявной форме. Иногда это доходит и до угроз. Иногда мужчины начинают даже приезжать домой и ломиться в дверь, требуя, чтобы вы с ним пообщались. На этой же стадии появляются санкции в отношении вас. Урезание финансирования, если таковое было, или угрозы вообще перестать переводить деньги, требования съехать с его квартиры и другие действия, направленные на то, чтобы сделать вашу жизнь максимально некомфортной, пока вы снова не станете давать ему то, что нужно. Чаще всего здесь же появляются его разговоры о разводе и разделе имущества, если таковое есть. Именно поэтому, подходя к этой стадии, вы должны оценить риски и понять, насколько критичными могут быть в вашу сторону санкции с его стороны, и если на данный момент вы не готовы к этому, то сначала заняться тем, чтобы обеспечить свою материальную, финансовую и другую независимость от него, а только потом входить в игнор. В целом, эта стадия может быть самая насыщенная по пингам, которые приобретают характер вбросов. Намеренных провокаций осознанного и целенаправленного распространения несоответствующей действительности информации, которая не является очевидным фейком и требует проверки. Как правило, такой вброс носит негативный либо скандальный подтекст и делается в расчете на доверчивость, психологическую неуравновешенность нера с целью деморализовать вас, вызвать эмоциональный всплеск, ажиотаж, привлечь повышенное внимание к себе скомпрометировать и, конечно же, заставить выйти из игнора. И только тогда, когда мужчина, перепробовав все способы для того, чтобы заставить вас выйти из игнора, не получив результата, наступает смирение и вместе с ним приходит стадия переосмысления. Она, как правило, самая длинная и мучительная. Мужчина просто пропадает, перестает писать и звонить. Причиной этому могут быть как включение механизма самоконтроля, благодаря поддержке близких, друзей, влияние окружения и тому подобное, так и переход индивида к адаптивным формам переживания фрустрации. Для женщины это еще одна очень непростая стадия, так как кажется, что все, он переболел и больше никогда не вернется обратно. Чтобы успешно пережить этот период и не сорваться, к моменту его наступления вам важно уже переключить фокус своего внимания на свою жизнь и научиться хоть немного получать удовольствие от нее. Иначе для вас ожидание будет очень невыносимым, а иногда невозможным. На этой стадии мужчина понимает, что все угрозы, манипуляции и провокации не сработали и становится очевидным, что если не поменять стратегию, человек будет потерян навсегда. В процессе рефлексии, копания в себе и своих чувствах у мужчины, подогреваемого неизвестностью по ту сторону игнора, уже не выдерживают нервы от неопределенности, слухов, страхов, сомнений, ревности и чувства вины. Он, наконец, понимает, как же ему плохо без этого конкретного человека, понимает, что из-за своей гордыни, упрямства и эгоизма ставит под угрозу отношения и свое счастье. Уровень страданий зашкаливает и в процессе поиска решения подсознание в результате подсовывает ему единственное верное решение, которое избавит его от всех страданий, страхов, чувства вины и даст ему то спокойствие, которое ему теперь так не хватает. И это решение вернуться к вам. Но нужно понимать, что с момента этого решения до раскаяния должно пройти еще какое-то время. И часто в этот период бывший снова начинает пинговать издалека, чтобы с меньшими потерями для собственного самолюбия вернуться в эти отношения. И здесь кроется одна опасность. Если женщина попадется на эту уловку и покажет явно свое желание идти на контакт, то уровень страданий у мужчины резко упадет, гордыня снова подскочит, и на удивление даже самого мужчины желание вернуть вас перестанет быть актуальным. Поэтому очень важно дождаться конкретных действий мужчины, где очевидно речь идет о том, что он хочет вернуться обратно. И только на этом этапе наступает стадия раскаяния. Она проявляется в виде реальных действий, поступков, указывающих на решительное желание мужчины преодолеть игнор и возобновить отношения на ваших условиях. Это должно быть обязательно выражено вербально. Либо короткий звонок, либо целое сочинение в виде письма, не важно. Главное, в нем должно содержаться искреннее желание помириться, искреннее желание возобновить отношения и просьба о личной встрече. Либо выражено в действиях, когда мужчина приходит к вам на работу, домой, для того, чтобы поговорить, так как знает, что вы не ответите на его звонок. Здесь я заканчиваю рассказ о стадиях игнора и хочу, чтобы вы поняли еще одну важную вещь. Игнор должен быть абсолютно стерилен. Если будет хоть какая-то маленькая дырочка в виде возможности контактировать с вами, то это может затянуться на долгие месяцы, а иногда и годы. Не нужно называть игнором выборочное ваше молчание. Полумеры тут не сработают. В случае, когда есть общие дети или вы вынуждены общаться с бывшим по вопросам общего бизнеса, имущества, применяется дистанцирование, но здесь уже работают другие механизмы воздействия на психику, и это требует более внимательного и техничного подхода. Напоминаю, что больше информации о том, как вернуть мужчину, вы можете найти на YouTube канале и в Instagram Дмитрий Норман.